Да. Ой, сука, не дают в кимноте сгущенки нажраться. Не шуми. Я. Пинер, пинер, пинер, пинер, пинер, пинер. Пойду маньяка зарежу. Не шуми.